Научи меня молиться Когда в сердце пустота Научив тебя мне верить Коль в кармане не гроша Ты избавь от огорчения От уныния и сли И подай души лечение От печали Дорогие братья и сестры, в эфире очередной выпуск бесед о православии, уроки доброты. Меня зовут Евгений. За неделю до Светлого воскресения Христова Русская православная церковь отмечает еще один великий 20-й господский праздник – вход Господень в Иерусалим. События праздника изложено у всех четырех евангелистов. Вот как описывает эти события евангелист Матфей. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в вифагию горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тут же найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею».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 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сыну Давидову!» «Асанна», то есть «спасение» или «спаси нас», возглас, которым евреи приветствовали царей. Благословен грядущий во имя Господне, Асанна Вышних, эти слова означали, что люди встречали Спасителя как, не только как Царя, но и Мессию, то есть Спасителя. И когда вошел Спаситель в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. В чем же духовный смысл этого праздника? Праздник торжественного входа Господня в Иерусалим посвящен последним дням земной жизни Спасителя. Вскоре после чуда воскрешения Лазаря наш Господь, как властитель, царь мира, приходящий к своим подданным с миром, въезжает в Иерусалим на подъеремной ослице и молодом осленке. По мысли толкователей, подъеремная ослица здесь – символ евреев, находящихся под ямом закона. А необъеженный осленок – символ еще непросвещенных язычников. Господь же, въезжая как царь на осле, показывает, что он пришел воцариться и над теми, и над другими. И притом воцариться над людьми он идет не с помощью оружия, а с помощью своих крестных страданий. И править он людьми собирается миром и по действию благодати Духа Святаго. Откуда мы делаем такой вывод? Дело в том, что по древним обычаям царь, который желал мира, не желал войны, въезжал в триумфальные ворота не на коне, а на осле. Осел считался еще символом мира. На встречу Господу выходит толпа людей, наслышанные о его удивительных чудесах и о его вдохновенных проповедях. Особенно людей вдохновило чудо, которое предшествовало событию входа Господне в Иерусалим, а именно воскресение друга Господне, Лазаря, и воскресение его не сразу после его смерти, а на четвертый день. И жители. Встречают Спасителя после этого чуда, как Мессию, убеждаются в этом. Бросают под копыта осликов в знак уважения Христу собственные одежды. Радостно размахивают зелеными ветвями финиковых пальм. И, в общем-то, встречают Иисуса действительно как Царя, как Мессию. Ну, Господь не радостен. Почему? Эти же самые христиане, которые сейчас встречают Господа как царя, через несколько дней будут с такой же силой, обращаясь к римскому своему правителю Понтию Пилату, кричать «Распни! Распни его!». Все дело в том, что иудеи, встречавшие Спасителя как Мессию, понимали его мессианское значение – не в том смысле, что перед ними идет Спаситель, который отдает себя на добровольные страдания за грехи людей, а воспринимали его как правителя, который вот сейчас свергнет римское владычество и установит политическое господство евреев над другими народами. То есть встречали Господа как земного владыку. И когда их ожидания не оправдались, да, через несколько дней, вот, Буквально стало понятно, что Господь вовсе не собирается уничтожать римский строй, а действительно пришел как царь, мира, спаситель, пострадать за грехи. Но людям этого не нужно, и они после этого кричали «Распни его! Распни его!». То есть надежды на того мессии, которого они ждали, не оправдались. Но если бы они были внимательны, то они сразу бы поняли, что Господь вовсе... Своим ходом не говорит о том, что он пришел как земной владыка. Почему же Господь вот так торжественно входит в Иерусалим? Этим самым он показывает, что сбывает пророчество пророка Захарии. Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Сердце царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий. Круткий, сидящий на ослице, и на молодом осле, сыне подъеремной. То есть об этом еще в ходе еще пророчествует пророк Захарий в Ветхом Завете. И если бы у людей были бы открытые сердца, то они бы увидели истинную мессию. И, но этого не произошло. И только дети в это самое время искренне встречали Спасителя, потому что своими чистыми сердцами понимали, что это действительно Иисус, Спаситель мира, который пришел пострадать за грехи. Из этого праздника начинают, начинаются последние дни пребывания Господа на земле, подготовка Его к ужасным страданиям на кресте. И все равно это для нас, православных христиан, праздник. Мы тоже в этот день ожидаем прихода Спасителя, встречаем Его как Царя, но, конечно, не как царя земного, а как Царя Небесного. И тут же приветствуем Господа, освещая в церкви вместо пальм вербы. Символом праздника является верба, как первое растение, которое в наших землях распускается. И в этот день в храме мы освещаем вербы и радуемся этому празднику, потому что очень скоро будет Пасха. И тем не менее следим за своим сердцем, чтобы не уподобиться тем иудеям, которые встречали Господа как царя, а потом же кричали «распни его». Ведь мы тоже можем так поступить. В каком смысле? Конечно, не в прямом смысле. Да? Мы не в прямом смысле отдадим Спасителя на казнь. Но после того, как встретим Господа, мы можем поддаться греху. А каждый православный христианин знает, что любой, совершаемый на грех, это и своего рода распятие Спасителя. Поэтому в этот день, да и в эти дни перед Пасхой, надо особенно, дорогие братья и сестры, следить за своим сердцем, чтобы порадовавшись празднику входа Господнему в Иерусалим, остаток дней привести внимание к своему внутреннему миру, в покаянии, чтобы уже потом достойно встретить праздник праздников, торжество из торжеств, в Пасху, избавление нас с вами от греха смерти. Я от всей души поздравляю вас с этим дивным праздником и желаю вам достойно встретить Господа, чтобы радость, Встреча со Спасителем была в сердце каждого из вас. Храни вас всех, Господь! Дай скребок очистить мерзость, Прикипевшую к душе. Без тебя теряю вечность, наиву они во сне. Сделай так, чтобы быть с тобой, на земле и в небесах Подержи своей рукой.